Поумничаем. У кого вопрос сразу на стульчик? У кого горит? Вопрос можно задавать? Можно вот сюда на стульчик? А, переслите. Да. У меня вопросов еще два. Не от себя, у меня пока нет. У вопросов. А сколько вы шли вообще? Какой у вас был путь по времени пробуждения или просветления? Тебе зачем, Тебе зачем это? Тебе зачем это? Не знаю, просто интересно, не знаю. У некоторых людей это два года занимает, у некоторых четыре, у некоторых вообще никогда. Тоже. И все, вопросов нет больше. Я реально. Все, не я Отлично. Мы Могу посидеть пока. Все, «Понимаю, да, но только внуки позвонят, только чуть позвонит, да, и все начинает перепыхаться, надо быстренько бежать, надо быстро помогать, выручать». «А с чего вы решили, что их надо выручать и им надо помогать?» «Вот. Сноха вчера позвонила, собака покусала старшего внука, значит, а младшего напугала». Я не сказала, что я сильно отреагировала, но реакция была, я вот с этим и пока ничего поняла не могу. А с этим ничего не надо делать, здесь просто ясное осознавание, видение, что происходит реакция. А если есть реакция, значит это для вас очень важно. Mm -hmm. И тут нужно посмотреть, с чего вы решили, что вот им нужно помогать. Потому что если э, все как зеркало существования будет отражать ваши глубинные подсознательные структуры, до тех пор, пока вы просто к «я есть» не вернетесь. И вот здесь вот это и есть самоисследование, ясное осознавание, когда происходят какие-либо различные ситуации, если есть реакция, значит, есть важность. Как я понимаю, значит, уже равнодушие. Не то, что равнодушие. Можно сказать, что равнодушие. Ну, ум так описывает. На самом деле это беспристрастие. Просто равнодушие. Ровность, ровность, да. То есть вы можете уже, знаете, это, это здесь тоже ум может начать в ровность играть и замазывать. То есть реакция есть, а он такой, нет, нет, все ровно. То есть здесь искренне и честно смотреть на реакции, которые происходят в теле при любых ситуациях. Катя, а как болтает? Как болтает? А? Ни минуты не молчит. Что с ним делать? Вот вообще... Ничего не делать. Ну... Это просто на фоне... Вот этого глубочайшего безмолвия, когда вы в присутствии вот это начинаете ощущать, вы видите, начинаете э, обнаруживать явно, сколько там болтовни происходит. Но это не ваше болтовни, это не ваши мысли. Вся проблема в том, что вы считаете, что это ваши мысли, и вы хотите с этим что-то сделать. Это просто как стая ворон пролетела, и все. С ними ничего не надо ничего делать. Ничего не, не надо делать. Просто, как сказать, наблюдение. наблюдение да, да. Ничего не описываем, ничего не определяем. Ну, сразу не получается. А, Но ну, это сразу оно не получится. Здесь навык. Угу. Просто осмотрение беспристрастное. Потому что вот этот автор, он все время выпрыгивает, ему нужно что-то описать. У него есть контекст как правильно, как неправильно, и, соответственно, уже начинается вот это заматывание в этой волне. здесь только вот это только вы сами можете сделать за вас никакой мастер это не сделает то есть дышать за вас никто не может это ваше дыхание точно так же как вот это самоисследование все что делается здесь на сатсангах это просто направление дается поэтому если вы приходите на сатсанг и ищите опору в мастере вы будете ходить бесконечно Ваш внутренний мастер раскрывается, именно когда вы наедине с самим собой находитесь, и когда вот это раскрывается, и вы видите, и вас кажется, что все там и мысли, и что-то надо с этими мыслями делать, ничего не надо. Здесь ваша мудрость раскрывается в том, чтобы не повестись. не побежать за мыслями и значит эмоции вот эмоции да вот когда эмоции идут что вы с ними просто смотреть опять. смотрение да потому что когда вы возвращаетесь вот, внимание разворачивается происходит естественным образом обнуление и самоочищение Этот процесс происходит естественно здесь никто ничего не делает все что важно просто явное наблюдение и никак не определять, и не пытаться с этим что-либо сделать. Потому что когда вы пытаетесь с этим что-либо сделать, вы даете жизни этому. Но на самом деле этого нет, это фантомы. Вообще ничего нет. Вот здесь он может заиграться. И есть, и нет, это одновременно, одновременно происходит, смотря с какой точки восприятия вы это видите и говорите об этом. Где-то сзади, да, я как бы осознаю, что ничего нет. Но вот здесь же все перед глазами есть. Так голову поверните назад, там тоже все будет. Какого сзади нет, а где нет? Где-то вот здесь что-то подходит, да. И, ну, в общем, спор идет какой-то вот... Спор может быть бесконечен. Здесь важное внимание развернуть все на того, кто свидетельствует. Любой спор, не спорить с этим же спором. Mm -hmm. Вот прямо сейчас на я есть внимание все разверните, соберите его там. Просто мысль я есть. Сначала это мысль, потом это в переживании вы обнаруживаете, что вы всегда есть, вас не может не быть. не сдерживайте вам не надо кем-то стараться быть вы просто есть прямым осознаванием факта себя все этого достаточно все остальное уже Идет игра, вот заматывание, вы начинаете уже, у вас созревание внутреннее есть, и а вы пытаетесь маску одеть и проиграть какой-то сценарный сюжет или еще что-то. И от этого больно очень становится, и от этого э, тяжело, очень много биологической энергии туда уходит. Прямо сейчас вы это можете делать. Тут возраст ни при чем. получается. Вот как будто что-то убегает. Это ум так играет. Обнаружьте сейчас, вы же кто свидетельствует то, что не получается и что-то убегает. Разверните туда внимание. Осознанность всегда есть. Всегда есть. Даже когда вы спите, тело ложится спать. Вы же сон видите? То есть видение есть, осознавание есть. Что вы подразумеваете под вспомнить себя? Ну вот я же не то, что я есть вот сейчас, вот, ну вот ну, не тело, допустим. Да? Ну вот мне не доходит, кто я ну, ну не тело, ладно, согласен. не ум, не мысли эти, ну и так кто? кто я, да, вот кто я вообще и вообще как, где я, вот кто я и где я, вот эти два вопроса. Так давайте прямо сейчас посмотрим, где вы, прям сейчас где вы? На самом деле все очень просто. Где вы прямо сейчас? Я прямо сейчас здесь. Все. Вы всегда здесь. Ответ прямо сейчас найден. Верно? Ну, Где да. бы вы ни находились, вы здесь. И сейчас. Точно. Теперь разберемся, кто я. Вот кто я, да. Давайте теперь посмотрим на это. Все определения, вся шелуха, которая сейчас прям вы можете это проговаривать, то есть это все будет мозг выплевывать, все что все весь все что вы там про себя думаете, просто смотрение в это кто я. Можете ли вы найти ответ? Кто я? Он вообще молчит, он вообще ничего не говорит теперь. Это и есть ответ? Потому что если вы сейчас будете говорить там, имя свое назвать тело, или там, ну ладно, мы уже поумнее все стали, все такие прокачанные, с насмотрелись, посмотрелись, уже сейчас будем говорить, я есть сознание, я есть то, я есть все. Это все мимо. Истинный ответ это когда ты не находишь ответа. И можно я в этом считаю, расслабиться. Я не знаю, что не знаю, кто я. Так вот. Опять сижу, плачу, кто я. <свят> в, в осознавании в этом случилось тело, это тело называлось каким-то именем. Понимаете? И мы в какой-то момент поверили, что мы есть вот это имя. Все. И потом опять путь идет да, к осознаванию. Да. Да. И когда вы истинно задаете вопрос, вот прям конкретно, кто я, вы не найдете на него ответ. Это и есть ответ. Все. Расслабьтесь в этом. Даже никто оно себя так не называет, да. потому что если есть никто, значит есть кто-то уже. Видите, как мозг играет? Он дуален. Там двойственная природа ума всегда будет. Поэтому расслабьтесь, все. Ну не нашли вы ответ на кто я, но вы же есть прямым осознаванием факта себя. всего этого достаточно. Вот все это я понимаю. Да? Ну как бы сказать, на интеллектуальном уровне вот это все понятно, да? Ну вот опять же какое-то недовольство вот идет, ну что-то опять не то. Это все время так будет, а у ли, личности всегда будет недовольна. Вы прямо сейчас на 100% этим являетесь, у вас заложена вся мудрость, все мастерство. И вот эта идея... А кто кто играет, -то? вот сейчас вот кто играет, что, вот болтает, сидит, кто это вообще когда... Это кто? Я, я что ли? А, а кто там, может быть, кто-то другой вас <с сидит? Не знаю. Катюш, вот еще вопрос. Внутрь, смотреть внутрь. Куда внутрь? Вот не могу обнаружить внутрь. Ну, снаружи понятно уже. А куда внутрь? Понять не могу. Куда внутрь Сюда залезу. Непонятно. Давайте посмотрим. Это тоже интересные вопросы на самом деле. Где этот внутрь? Куда в это внутрь? Вот в печенках может, где-то там. Вот я тоже и там еще не нашли ничего. Потому что в конечном итоге ни внутри ни снаружи нет. Все просто есть Это тоже идея ума, за которую он цепляется, и он. Мне сказали вовнутрь смотреть. Куда вовнутрь? <laughs> ну вот, смотрим вместе, ищем. Вовнутрь. Там где-то внутри сижу. Кто-то там, кто не понимает, да? Кто я? Хорошо. Как? еще вот смотри. Ну, может быть, да, мы читались, наслушались, вот Вот это вот, то, что сейчас я вижу, слышу. А... Как будто вот что-то такое должно произойти, вот что-то ждешь да, что-то должно произойти. <связывание> Потому что оружие. чужого опыта наслушались. Да. Ну, уже отбрасываю, все, отбрасываю, сижу. Да расслабьтесь, ничего не произойдет. Вот. Ничего не произойдет. Столько лет не происходило, а сейчас тем более уже ничего не произойдет. Вообще ничего не произойдет. Что-то нам придумал ум, что-то должно произойти. <связывание> <Вы будете> <связывание> <связывание> <связывание> <связывание> Еще там сидеть. 150 лет. 150 лет. Да. Что должно произойти? А вот оно уже сейчас происходит. Сейчас уже происходит. Говорение идет. Взаимодействие какое-то. Все это осознавание слышание, видение, чувствование. Это так вкусно и прекрасно. Вот оно ну, происходит. Я ну, вот здесь вообще забегал все. Правда. Ну, все, наверное, произошло. нет не знаю. Потому что это ожидание, это такой ждун некий. Mm -hmm. Что-то должно произойти. Так, там сказали очень часто там слиться с источником, раствориться. Все, мозг начинает в это играть, и, вы, и заигрывается в это. Если он смотрит на лист не может с ним слиться, все, проблема надо опять побежать кому-нибудь. Катя, еще, вот, допустим, я ну, пытаюсь быть здесь сейчас. Мысли, значит, куда-то убегают, там все. Я уже вслух говорю, слушай, я-то здесь, я здесь, а уже мысленно значит там побежала где-то работаю к внукам сбегала, значит детям там что-то сделала, потом я говорю, я-то здесь, угу. а кто бегает тогда, кто уже все сделал, все исправил, всю работу сделал, у выходит? Конечно. Вы не можете быть здесь и сейчас, здесь и сейчас потому что вы и есть это здесь и сейчас. Вот присмотритесь к тому, кто хочет быть здесь и сейчас. Кто? Это тот, кто посчитал, что он не здесь и сейчас. Это вот такой, такая игра ума. И вот здесь только ясность помогает. Явное осознавание этого. Вот осознавание, да, вот это осознать. Так уже осознание, оно всегда включено. Вы же, вы же, вы же видите, как кто-то куда-то побежал, что-то там уже поделал, все mm -hmm. сделал, все. Поэтому а, вот здесь вот и у многих путаница, когда говорится, что вот этот деятель умирает, это вот в уме умирает. Здесь тело ходит и делает. Это не значит, что он, видите, как играет, он на тело это перенос делает. Ну, ты сидишь такая на диване, а он его, он уже все переделал. Это вот об этом деятеле говорится. Поэтому говорится, что вот оно, расформируется этот деятель, обнуляется. Но когда есть импульс, ваше тело пойдет и все, что нужно, сделает. И вот здесь уже нет такой прям затраты биологической энергии, потому что вот этот, кто считает, что он что-то делает, его уже нет, то есть вы уже управляете сами умом, то есть до этого он там бегал везде, игрался как хотел, но вот это явное, ясное осознавание, видение всего, что происходит прямо здесь и сейчас в присутствии, то есть вот он, концентрат присутствия, концентрат внимания прямо здесь, в этой комнате. Ты сидишь прямо здесь, идет разговор, говорение происходит, мысль куда-то туда убежала, она тебя уже не интересует. Ты уже за ней вниманием не бежишь. Она, не, она уже со временем даже и возникать не будет, потому что интереса у тебя к этому нет. Тебе интересно только то, что сейчас происходит. Интересно взаимодействие только с теми, кто сейчас здесь, в, тво, в поле твоего видения если мысль туда пошла или там о будущем или о прошлом все ты уже не не здесь и сейчас ну как бы не здесь и сейчас ты всегда здесь и сейчас это просто вот отлавливать вот этот момент это и есть ясность о которой я все время говорю и на каком-то этапе тут немножко вот эта внимательность просто внимательность труд души да, который только вы можете сделать Ну вот это мне непонятно. Если, так, если мысль бежит, там, пусть он бежит, пусть бежит, да, да. а как почувствовать, что я, нах... ну, нет, я здесь сейчас, все я ощущаю, вижу, слышу, ну вот, допустим, я общаюсь с вами, а мысль-то опять, вот я общаюсь как бы, а мысль туда-то опять бежит. Ты же отслеживаешь эту мысль, вот Но... это уже внимательность, все, mm -hmm. не ведешься за ней, ты общаешься здесь. здесь, да, ну она убежала, все, ты не бежишь туда за ней. Катя, тело, тело, есть вообще, вообще оно есть. Ну, Но... трогается? Трогается. Значит, ощущается. Есть. Но оно чужое? А что, может и мертвое? мне просто интересно. Двигается без меня, все делается, само ходит, само, ну все, что надо делает, как будто я и не нужна здесь вообще. Конечно, все само происходит естественно. Ну ладно, даю, тетенька просветлела немножко, наверное. Самый классный вообще анекдот, тетенька просветлела. вот да. В продолжение, то что за детей сильная зацепка, у меня вообще дочь уехала в другой город, видимо, вот так вот прям все красиво складывается, чтобы вот это вот отпало... И мыслями уже я, ну у меня был опыт вот этого вот прямого воспринятия себя. Uh -huh, uh -huh. и сейчас, видимо, какой-то такой период идет в вот этой практике, чтобы у меня вот эти, привычка вот эта, там, контроль, uh -huh. да, я вижу сейчас уже, что она самостоятельная, у нее там как-то все равно складывается, лезу я там или не лезу, но все равно складывается. Я уже стараюсь не думать, я уже как бы, ну так, все, угу. человек взрослый, каждый свою жизнь должен сам прожить. И, и даже когда я не лезу, оно даже лучше <больше>, все складывается. Но у меня сейчас, как бы, я вижу, как мысль пошла, и вижу, что она ну, стыла, опала, угу. я это все собираю, как бы, эм, картинка, стараюсь так, угу. и, иногда... Выпада... не выпадается, внимание выходит, а потом раз, я даже не могу понять, откуда он смотрится, но как бы смотрится как единая картина с присутствием этого тела. Вот откуда это видится, я не знаю. Угу. Но вот как бы кадр вместе с телом. Тело село, но видение откуда-то угу. и из оттуда. Но вот эти ощущения в теле, даже если я мысль как бы, ну, за мыслью не бежится, когда я. За ребенком вот, а, а, дочери, да, вот эти вот ощущения, и есть еще какие-то какие такие присутствуют, вот это, ну не знаю, переживательность материнская, там здесь что-то там вроде как поджало, но это тоже видится. Mm -hmm. вот. Вот, вот такое происходит. И потом а, как-то все так складывается по жизни, что вообще так все-все отпали, работа ушла какой-то там у меня есть, свои, я массажист, ко мне люди приходят, массаж там делается, но опять же как бы не, не персонажем, да, не uh -huh. знает, вот. и, и что-то говорится там тоже, и, и слышится одновременно. И, а, но есть вот это вот какое-то ожидание, что uh -huh. как, что-то должно произойти. Вот этот вот смотрящий, он раствориться должен, и он так-то не будет смотреть, потому что, Какое-то вот это ожидание, что я понимаю, что это процесс и какой-то, возможно, там, ну, вот практика, она такая должна наработаться. Ну, вот оно раз, так хоть... ну, когда я могу Я же все делаю. Я Все правильно уже делаю. уже, да, уже смотрится, уже. Все Почему до сих пор ничего не дальше двигается, собака Потому что никогда просветлевать некому. Понимаете? Некому просветлевать. То есть желание просветлеть это такое же желание, как хотеть машину. Это желание идет персонажа. Вы прямо сейчас это есть. Все. Что еще там нужно сделать? Но вот это же, не осознается никак, как? что... Ну если это, уже это, сейчас нет. слышится, оно уже осознается, ну, уже созревание осознается, есть. Просто и осознается, что возникает вот это, этот кто-то, который там тебе говорит, ну что, когда, когда, же он там, будет, то Вот этот, он тоже осознается, он тоже видится. И потом как бы он как появился, так он и рассыпается. И как бы и опять вот картинка идет. Идет, что-то делается, иногда лежится и спится целыми днями, иногда что-то там бегается активненько, там совершается. И как бы ну, и все. И все. Вот и все. Понимаете, то есть если у вас есть в уме, что там вам растерят красную дорожку, шампусик, и вот я просветлела какой-то мэйджик какое-то состояние это вообще все мимо вы пропускаете самое важное то прям чем вы сейчас являетесь Понимаете, очень тонко создается линия будущего очень тонко она создается плюс еще насмотревшись я говорю вот чей-то там опыт чужой там прослушал он начинает в это играть и он думает что так со мной что-то не так но еще раз, вы прямо сейчас этим являетесь на 100%. Вам для этого ничего не надо делать. Когда возникает некий делатель, значит, не хватило внимательности увидеть, что возникла некая маленькая обособленная я, которая решила, что оно не просветлено, и ему надо просветлеть. И отсюда идет вот этот весь путь, все вот эти духовные практики, трипы духовные, все какие-то состояния, но это не состояние. Это явное осознавание того, что прямо сейчас есть. А вот еще по поводу, а, как бы вот, а, ну, не я вижу, да, видение происходит. Mm -hmm. И вот это правильно, вот а, ты говоришь, что насмотрелись там, да, и где-то такая фраза была, что пространство смотрит само на себя. И, видимо, я вот этого жду, когда же у меня произойдет какой-то щелчок, когда вот это что-то сойдется с этим пространством и придет понимание, что да, это пространство смотрится на себя. Ну, видите, в как уже ум играет, вот прямо сейчас это обнаруживается, потому что вы это проговариваете. Mm -hmm. Как это пространство будет на вас смотреть? Там такие да, да, да, глаза вот, нарисуются. Дима что какое-то понимание будет. Да, я пространство. Хотя вот как бы вот оно вот такое все и как бы... Все есть, но, ну, наблюдается, все, все видится, но, видимо, ожидание, что, а когда же я что-то, хотя кто будет понимать? Кто ожидает? Да, и, и кому это понимать-то? Прикол такой, да? Hold <laughs> that. я вам рассказал, что, рассказала, что сразу будем сияться и подождем еще. I'm <laughs> sure Я просто продолжаю ну, уже посижу, что тут весело. А можно несколько тем, да, Так, ну поехали, значит, будем смеяться. Так, здесь я поплакала, здесь я посмеялась. Надо что-то ровно поймать, Давайте начнем на с отношений. Это моя больная тема. Не, она не больная, не, она устраивает плане отношения мужчин и женщин. Вопросы я частенько задаю. Почему из-за не получается? Не получается? Ну, угу. отношения. Хотя я понимаю, наверное, это больше извини. Точно меня это а что ты хочешь там найти в этих отношениях? Ну, это же прикольные ощущения, девочки, девочки, когда ты с тобой ухаживаешь. Но я ловлю его, в смысле так. Нет такого, наверное, именно одного мужчины. есть, <laughs> <Aquí sighs> Здесь нужно понять на самом деле, чего ты хочешь. Вот это сложный вопрос. <glory> Потому что если ты пытаешься в отношениях какую-то свою потребность закрыть, все твои отношения будут выворот, нашиворот. То есть играть роль девочки в отношениях, но для этого папа есть. Тут нужно посмотреть отношения с папой. Тут, понимаешь, это разные роли. Если есть созревание, ты хочешь действительно каких-то более глубоких осознанных отношений, то, соответственно, это труд. Это нужно посмотреть внутрь себя. Это нужно выплюнуть все какие-то эгоистичные мотивы. Понять явно, что ты хочешь. Потому что ну, глубоко осознанный мужчина... Он не, ну, ему неинтересно а просто будет возиться с девочкой, понимаешь? Поэтому ты будешь привлекать ну, таких же мальчиков, от которых ты будешь хотеть, чтобы они там о тебе начали заботиться. Но девочка и мальчик — это вообще не, не об осознанных отношениях. Поэтому здесь важно просто развернуться, обнаружить целостность себя, увидеть, вот, выплюнуть вообще все, все вот эти идеи, все какие-то потребности ты сама у себя есть целостно. Искать себя в другом, нет, это, это уже как бы оно не будет играться, но это неинтересно. Выказывать свои какие-то капризы кому-то, кому, -то, кому нет, это, тоже. Поэтому смотри здесь разворот внимания не на вне, не на поиск какого-то человека, а внутрь себя увидеть целостность себя, повзрослеть. То есть повзрослеть это означает то, что вот ясно осознавать, что все есть на своих местах, в какой-то момент ты, например, при папе можешь одеть маску девочки и там проиграть такие отношения, то есть с друзьями там другие отношения, и так далее то есть это все ролевые маски но когда одна маска застревает и ты пытаешься с этой маской везде пролезть тогда больно очень mm -hmm. тут просто э, все внимание на само осознавание на присутствие на свое обнаружить вообще кто то есть то есть первый вопрос вот сюда потому что если ты будешь пытаться себя сейчас искать в чем-то, но ты можешь ну, в это поиграть. Уже, в, принципе, это в отношениях, в творчестве, еще в чем-то, еще в чем-то. Это все мимо. Здесь только на самоосознавание. Потому что, в принципе, и с работой я пока, ну, то есть с видом деятельности я пока прям не знаю, куда двигаться. Ну, в принципе, то же самое, что и с отношениями, когда, наверное, не знаю. Поэтому нужно для себя решить, понять, что ты хочешь. Как это сделать? Прямо сейчас вопрос себе задай, что же я хочу. Иди, Стань в угол. Что же я хочу на самом деле? Чего ты хочешь? Прямо сейчас, почему-то все. Сразу такое разбойчатое. Разбойчатое. Познание меня. Скорее всего... И... Чего я хочу? Путешествия? Что Ну, понять вообще задать дойти до такого вопроса просто кто я разбирать себя можно много если ума будет интерес, ты будешь это делать но тут посмотри вот прямо сейчас глубину от чего ты защищаешься у тебя там же защита некая есть это сразу чувствуется поэтому даже если кто-то хочет подойти он чувствует защиту закрытость то есть защита закрытость то есть вот нужно туда прям смотреть там, как обычно, как у всех, болевые, болевые точки, все это там откуда-то с детства. И когда ты начинаешь идти в самоосознавание, это все будет раскрываться. И вот здесь, если есть твоя готовность снять все эти защиты, просто и просто наслаждаться тем, что есть в данный момент. Ну, это получается, наслаждаться тем, что есть в данный момент. То есть, и это... И имеется в виду не какими-то даже внешними моментами, а вот тем, что ты просто есть собой. Ну, здесь это есть у меня. В плане наслаждения. Даже если просто ты можешь сидеть дома, наслаждаться тем, что ты думаешь, сидишь и просто в одиночестве, то есть наедине с самим собой. А как тогда внутри себя проработать сама? А потом уже.. Дальше следующий шаг. Как происходит твое взаимодействие с ближними людьми? Вот сюда нужно смотреть. Поэтому если взаимодействие, не простроены с ближними людьми отношения, какие-то, да, вот чистые просто, открытые, сказать о том, что ты хочешь прямо сейчас, вот эта искренность, то дальше там туда смотреть и нечего. Но ближние люди это кто? Если с родителями, то так нет, не получается вот именно в родителей смотреть mm -hmm. и есть ближние потому что просто посмотреть туда потому что там уже э, идет что это родитель здесь соответственно я дочь там уже с такой уже социально-ролевой контекст но Видела ли ты их живыми глазами прямо сейчас, из вот этого присутствия, без вот этих масок, своих родителей? Просто глаза в глаза. Как давно ты это делала? Просто прийти и посмотреть. Без мамы и без папы. Как живой общается с живым. Либо там все время стена претензий и обиды. Понимаешь? Тут нужно разобраться... Вообще и посмотреть явно, кто обижается, на кого. Ну, в плане, если, например, а, то есть, дочка и мать, да, там, то есть, раньше у меня были очень жесткие понимания, но, в принципе, мы это все разобрали. Понятно дело, что, это, ну, ну, стараюсь не беспокоить лишний раз. Мы созвонимся, как бы там, раза в два недели у нас это будет устраивать, в принципе. Но вот эти обиды, я уже впустила детские сын в плане матери, а в плане отца, наоборот, в детстве с отцом больше была близость, то есть, но зато сейчас, это вот, сейчас, наверное, идет есть небольшое, не, не, не то что недопонимание. Это, наверное, мои требования, что я хочу, чтобы мой отец двигался, наверное, Мужчину, соответственно, ему определенная отдача ему дает. Ну, тут, тут, видите, тут заложено уже в уме, как должен проявляться мужчина, то есть уже идеал мужчины есть, кто он такой, и как он что должен, мужчина, соответственно, и женщина. И к женщине тоже требования, и все. Но и это, ну, это все вообще не об этом, это все мимо. Потому что если есть некие какие-то требования, от кого ты требоваешь? Здесь уже включиться нужно и как бы ясность необходима, мудрость какая-то, посмотреть на все это, на ну, как это вообще все происходит. Кто я во всем этом, кто мои родители и вообще что тут здесь. То есть просто сесть и задать себе этот вопрос. Не требовать ничего. То есть ты же требуешь... От жизни ты требуешь. Вот здесь искренне надо смотреть. Потому что когда мы выдвигаем это вот все туда, в погребок, потом в какой-то момент возникают различные такие состояния. Депрессивные, агрессивные. Вот здесь нужно смотреть ясно и искренне, кто от чего требует. Чем я недовольна. Ну, вот, например, я недовольна? Посмотреть ярко в это недовольство. Недовольный ты тоже имеешь право быть. То есть здесь различные, понимаете, если там вы решили, что быть недовольным это неправильно, это опять выдвигается. Когда ты идешь в самоисследование, в разворот внимания, то вот это все будет очень ярко вываливаться наружу. Недовольство, в Недовольство, требовательность. Сейчас это так же замечательно что на день работает привык что его могут там привести ну то есть например он что-то просил куда конечно я привезу и вот вот на мое недовольство так это Еще имеет место происходит. быть это имеет место быть mm -hmm. все отстань от него займись собой цепиляется а, знаете Я просто психую, говорю, Все, делай дальше, дальше сам". Если возникнет момент, когда необходимо помочь, ты пойдешь и поможешь, расслабься еще в этом. Но а вот то, что правильно не решила, и неправильно, и как он живет жизнь, это вообще не твоя забота, только интерес к самой себе. А если я не хочу, например, это Значит, ну, то ты то не хочешь, если есть родителей да, важно. мама, отец. Если я этого не хочу делать, но делаю, но как бы это же родители. Просто не делаешь и смотришь. Это явно в осознавании смотришь. Mm -hmm. Короче, просто... Тут не то что проработать, прорабатывать. Смотрите, прорабатывать особо ничего вообще не надо. Тут mm -hmm. просто увидеть. Что за, игра Что за игра происходит? Кто такие родители, кто такая я? В данном случае тебе вообще нужно отстать от родителей. Вот они есть и есть, они проявляются по моменту. Здесь смотришь на то, как ты взаимодействуешь с этим моментом. просто посмотрите вот в это очень яркое недовольство и требовательность все вот этот момент что дальше вот посмотрел ну там увидится здесь немножко вот нужно в этом случае Ярко увидеть, кто недоволен, кто требует. Но кто требует? Это внутри себя в смысле или вовне? То есть, например, я требую или, например, родители требуют? А, твои близкие, они отражают то, что внутри скрыто. То есть зеркало существования до поры до времени имеет место быть, и оно показывает то, что скрыто внутри. Сокрыто. Немножечко не понимаю, люди вообще, в принципе, мне кажется, которые тебя окружают, это в принципе какое-то определенное зеркало тебя. Это всегда так. Объяснили об этом. Сейчас уже так понимаю, что я... мысли нет в главе, нет слов. Я не знаю, как с супругом общаться. Такое ощущение обижается, как будто с ней не, не чувствуемы, что ли. Как быть верным ну, во всем. Здесь просто наблюдение. Просто наблюдение. сейчас не знаешь как общаться не общаешься как настанет момент когда начнешь общаться потекут, что ли, да просто сейчас такой момент вот он такой не хочу общаться не могу, идет, да У -у -у. просто молчание У -у -у. и можешь просто объяснить что вот сейчас вот, вот так происходит Миша, ну, говорю, вот ты радуйся, что не моя жена Война, наверное, мистерия не, не, не устраивает. Вот, как бы детей не вижу, что это жизнь. Все говорят, поспи, а тогда дети. Я вот, просто вижу жизнь отдельную и говорю, проживайте свою жизнь как бы там, своей головой, сердцем вот, сразу с детства, чтобы как мы бы мы не были там в социуме, что нам социум скажет туда-сюда, рожать, замуж. Значит, вот три ретрита, ну, ближайшее тоже. Смотри, а и, это... и, и здесь ты же играешь в свободу, mm -hmm. но на самом деле полностью как бы зависишь от него. Не зависишь, какой-то вот как все, как будто вот. И здесь внимательно будь к тому, как если у тебя есть импульс, ты просто свободно говоришь об этом. Если возникает некий страх, и на теле это сразу чувствуется, то значит там уже есть созависимые отношения. Я да? Ну, там двойные обоюдные, там друг другу подыгрываете просто и все. Здесь просто, смотри, с, Соберись, как быть вот, внимательна к тому, что у тебя происходит. Не надо терять себя ни в детях, ни в мужьях, ни еще в ком-то, ни в родителях. Ты есть прямым осознаванием факта себя. Вся эта игра разворачивается только для тебя. И она тобой же сотворена. Не было, бы, не было, бы, не было бы. Конечно. И, а тут получается, то есть, когда ты забываешь об этом, ты отождествляешься с. Ну, вот этим персонажем, который еще от всех зависит, все вот оно идет. И, соответственно, и в социум сложно общаться, и в социуме охота идти. Здесь немножко такой момент просто опять-таки вернуться, понять, что все это сотворено тобой же, тобой же играется, и для тебя же. Понимание есть вот это, что, это, все для меня вот это тоже осознание. Только все для тебя. Не было бы тебя ничего не было. Вот в этом и я вся. То есть, да? а не искать ничего, по сути. Да? А то вот надо прямо себя найти, вот хочется, кто я, что я. Когда этим вопросом задаешься. что ты ищешь там? Глубоко. Медитацию. Да. Да. Ты прямо сейчас есть? Ну, сижу, говорю. Говорение происходит все это в осознавании когда мы начинаем зависеть от вот этого фильма от картинки все мы себя в этом теряем вот, вот этот отлови момент пошло все, какая-то зависимость, откуда пошла, и все то, что опять надо. Социум нет, сказал, что нет, это... так... Не надо ни на это просто случилось вот так. <свеч> это было. Сейчас возвращаешься к себе, происходит само воспоминание. Не надо никого винить, ни родители ни социум, ничего. То есть это игра вашего же сознания. Оно разыграло этот квест, разбросала камни. И теперь, и теперь время для того, чтобы просто вернуться к себе и понять, что это все игра. Когда возникает важность, значит, вы считаете, что вот это вот прям настолько все серьезно и правдиво. Как только вы считаете себя человеком с именем, разворачивается весь ковер. Причина следственных связей кармических там историй каких то социально-ролевого контекста оно имеет место быть в этой игре потому что ну, мы не можем сейчас заявлять что тела нет вот же мы же ощущение есть в осознавании тела есть назвалось телом вот здесь вот тоже нужно явно понимать, потому что там тоже где-то что-то прочитали, услышали, все, мозг начинает в это играть. Нет тела, ничего нет, такие прострации ходишь. С одной стороны нет, но с другой стороны это есть. Это вот такая очень тонкая грань распознавания. И вот в осознавании Случился интерес в сознании, случился интерес, случилось тело, случился ум, и случилось, разы, разыгрывается вся вот эта вот плотность этой игры. И из этой игры, если есть желание выйти, то это, понимаешь, желание персонажа. Тот, который устал, запутался и потерялся найти себя вот в этом, ну кто, ну как бы, ладно, я понимаю предназначение, просто осталось вот да, Там еще стульчик есть, не надо, нормально. Все, Поэтому тут очень тонкий момент, когда вот у мозг начинает заигрываться и он типа меня нет, все отстаньте от меня, кто вы такие, то есть и э, в, вот здесь необходимо просто собраться собраться все внимание на я есть прям на эту мысль я есть всегда есть вот это присутствие оно всегда есть. Все как... Оно туда вы... выплевывается туда, туда, туда. Это присутствие здесь и сейчас. Ну, это кажется, что теряешь, на самом деле не теряешь. Всегда концентрат внимания и присутствия, и он... Растет, да? Ну, кому как? Кто-то на я есть, кто-то на осознавании своего дыхания. Поэтому здесь, в данном случае, посмотри, исследуй, как тебе вообще интереснее, как тебе лучше. Вот это напряжение происходит тоже, когда ты опять же вот, и, ну, в теле там, уже начинается как-то головная боль, когда ты хочешь присутствовать, и, и вот отвлекают какие-то там, опять же, уже, там, общаться, да, уже как вот это тоже просто... Опять Посмотри, сейчас все внимание на ей есть. Если возникают какие-то мысли какие-то картинки не отвлекаешься какие-то ощущения в теле не отвлекаешься просто на я есть внуковка, где-то у меня там было, да? Ну там и собака покусала, собака напугала. Это значит мою? Конечно. А как же я это считаю -то? Как только вы считаете, вообще все страхи базируются на самом основном, страх смерти. Если глубже вы сдвинетесь единственный страх который из которого вот эти все оставшиеся там различные вылазят. этот страх смерти возникает только тогда когда вы считаете с телом вы считаете себя телом телесной оболочкой и самое интересное что вот давайте сейчас посмотрим вот, ну типа детей покусают собака да если собака покусает детей, это уже случилось. Но вот ситуация такая, вот собака покусала детей, и что ты по моменту залечишь рану, полечишь, все. Но когда это в уме проигрывается, здесь уже присмотреться надо. Ну, в принципе, получается, я уже как бы осознаю, что не надо уплотнять это все, не надо изменить и раздувать слона, и вот жевать и жевать эту мысль. Просто, ну, как бы, отгонять тоже не отгонишь? Нет, ничего не надо. Ты же, ешь, говорю, просто чистое свидетельствование. Без пристрастия ко всему. Мысль пришла, это мысли, это фантомы. Как только вы за это зацепились, туда идет внимание, все, и это начинает играться и казаться, что это ну, действительно так. А сам феномен страха, само явление как страх, рассмотри, что это такое. Ты его можешь рассмотреть, он тебя нет. Значит, он существует или нет? Понятно, все здесь. Ну вот так же, как ум. Тогда ты сказала, а где вы видели ум? Я смотрю, смотрю, нет его, но ну, я не могу его найти. Ну где вот ум? Ну, мысли, вот они идут. Но их же нету не, ну, в том плане, что их не видно. Я вот пощупать, потрогать их не могу. Ладно, пальчики потрогай руку. А mm -hmm. это ум. Что такое ум? Опять же, на, нас научили, так что убил там. Mm -hmm. Вот это все. Кого убивать ты там, ищешь, кого-то ты там. Поэтому есть тело, в теле есть мозг. Мозг приемник, он там получает сигнал, там выдает да, сигнал, что такое ум. Я не знаю, его никогда не видела. Где он сидит, в какой части меня. потом тут очень важно вот, вот это вот слова, которые да получаете, какие-то фразы. И потом мозг в это начинает играть. То есть здесь нужно распознать, и увидеть, как вообще мозг это все воспроизводит, что за игру он там придумывает. почему это мозг, вот это орган такой, что вот приемник как это? Он служить должен, да, он Но ничего никому не должен. Здесь просто в бессознательное совсем ушли. Мусор, хлам, будешь, как вот тут вот смотри, очень ярко. Опять, как он играет. Если ты считаешь, что есть мусор и хлам, и что нужно вычищать, ты будешь это делать бесконечно. бесконечно. Миллионы лет. Ты изначально целостная, вообще божественная, проявленная суть. Чистейшая. Вот эта идея ума, что я грязная, мысль опять-таки, все начинается. Я делен, я грязная, там я еще какая-то не такая. Кто, я? Кто это говорит? Потому что зависаете в картинках, в воображении, вы пытаетесь с фильмом разобраться, что-то сделать. А здесь все внимание на того, кто смотрит этот фильм. Уплотняется третья перспектива. То есть вы сдвигаетесь, сон кто видит. Но вы, вам интересно, у есть интерес нырнуть там что-то там осознанный, сон неосознанный, понимаешь? Одна практика, другая. А тут э, без пристрастия к тому, что происходит. Пока у вас ума будет интерес, он будет разглядывать. Пытаться что-то поменять вот так вот. А движение происходит, задаешь себе вопрос, кто видит сон. То есть тело уснуло, в сон видится. Кто видит сон? Тело проснулось игра заигралась, какое-то общение идет, это тот же самый сон по факту, кто это осознает. Поэтому это явно разворачивает на то, что осознавание всегда есть, спите вы бодрствуете, всегда есть, даже в стадии глубокого сна, где теряется восприятие. постфактум, когда вы же знаете, что сейчас я и, и говорится я так хорошо отдохнул, там просто восприятие схлопнулось, ничего нет вот но вы то есть, вы никуда не исчезли. Просто там никто не называет, что я есть, не кричит об этом. Вот это и есть абсолютное просветление, на самом деле. А не то, что вы там все придумали. То есть пробуждение — это осознавание самого осознавания. А в просветлении там восприятие схлопывается. Это вот оно случилось, а потом опять. И вот это такая игра божественная из непроявленного... В непроявленном случается проявленное. С этим сном проблем нет. А как бы еще реальность реальная об, обнаружилась, если бы сна не было? Бог сам себя не может осознать. Ему нужен второй. И поэтому вот эта первоначальная мысль ⁇ я есть ⁇⁇ это самая такая первая ментальная мысль. Все, а потом уже пошло определение, я есть кто-то, там роли и все дела. В этом нет проблем. То есть, когда ты искренне, по-настоящему случилась вспышка самовоспоминаний, ты любую роль можешь сыграть. У тебя нет проблем ни с одной ролью. Ты знаешь всегда, что ты играешь как хороший актер, Когда ты, например, выходишь на сцену, в театр, да? Ну вот театр. Ты вышел на сцену, ты одела какой-то костюм, играешь какую-то роль. Ты же знаешь, что ты сейчас играешь. Но вот здесь произошло якобы забывание. То же самое. То есть играется сознание играет различные роли дочери, мамы, папы, все взаимодействие там и так далее и тому подобное, Но это единое так играет, во множество. Иногда уже мудро смотреть на эти роли, вот чувствуешь, что большие вот мамочка там да это, это мамочка Вот, вот. <плыха> да, вот, да. Такой... Бабушка там, вот это, да вот да это... ну, вот, правда вот так живой, там, там, да Особенно да да А, да да да Потому что погрязли. Ну вот в этом. Роль на роль. И да, да, все. Привет. Да. Очень, очень рад, то, что ты приехала. Как я готовился к этому мероприятию да, сегодня? Я понимал, что мне важно здесь быть. Когда меня спрашивают, а что там будет? Я говорю, я не знаю, я не знаю, какие вопросы будут, я не знаю, какие ответы. И что человек услышит здесь, я понимаю то, что. И получается, я очень многие моменты понимаю для себя и хочу почему-то это донести для да, окружающих. Вот у меня такое, такое понимание есть внутри. Я... А как донести это все? И как объяснить людям, то, что все, что внутри вокруг происходит, это то, что происходит внутри них. То есть, ну вот эти моменты, и отвечая, может быть, именно на вопросы я какие-то ответы вижу и для себя, то есть я через окружающих вижу то, что я что-то так делаю, да, например. Но в последнее время потому что мне очень все нравится, все, что происходит, я думаю, а вот эти границы почему-то мне нужны. Сейчас вот в ходе общения я поняла, что границ может быть нет в глубине этого осознавания себя. То есть я даже когда сидишь, думаешь медитируешь, то есть ты, ты понимаешь, что ты есть и некий наблюдатель, да, который там наблюдает за мыслями, куда мысль ушла, откуда пришла, а ты пытаешься отождествлять себя со своим телом, да, и сейчас понимаю, а кто это смотритель, какой-то образ или какое-то очертание, грань я не могу дать. И сейчас понимаю, зачем вообще этому давать. То есть ну, какой-то образ, то есть это мой ум, получается, играет и пытается а, какие-то рамки создать для самого же себя, для того, чтобы а, лучше воспринимать, потом, кто я есть и еще что а сейчас, получается, я понимаю, то, что у ну, меня нет рамок. То есть ну, как бы одно какое-то пространство, но а, этот момент для себя я приснил. Сейчас, получается, мы с тобой общаемся. У меня сестра-сестровка сидит, например, То есть, со страны. Они так смотрит наверное, это все, и они не понимают, как Я понимаю, что они далеки от сацангов, от понимания есть или еще что-то. То есть это а, ряд людей, которые живут в своем окружении, есть ряд вопросов, есть ряд недовольств внутри себя, в отношении общества, думают, что получить, что еще что-то. И... Я пытаюсь ну, и для себя понять, и получается для них объяснить то, что все, что происходит, то есть, есть прошлое, есть будущее, есть настоящее, и вот как мы имеем в настоящее проживать жизнь на полную. То есть вот как воспринимать. Есть, для чего нам вот это пробуждение, просветление? Да, то есть, это же настоящее, настоящем мы должны понимать, то есть, мы есть здесь, и как мы к этому и есть здесь, относимся, то есть какой импульс подаем позитивный, негативный, или он должен быть нейтральный. То есть я здесь уже сам засомнился, понимаешь? Я сам со своим умом уже играю. Вот. И получается, я понимаю, то, что мое будущее а, зависит от того, в каком настоящем сейчас я нахожусь и как к нему отношусь. То есть нет ничего. Будущее ⁇ это иллюзия. Их нет, так же как прошлого. Так же как и прошлого. Но получается... А может, что мы проживаем нашу прошлый опыт жизни, то есть мы какую-то программу писали, и она плавно перетекает в наше завтра. Если мы бессознательны, то есть если мы не пробуждены, то есть она просто копируется, вчерашний день переходит в следующий день. И в принципе у человека ничего не меняется. Те же самые вопросы остаются, но по какой-то программе то есть проживает. И какие-то моменты, моменты яркие, то есть они просыпаются, смотрят на все. И обратно в своей какой-то программе продолжает жить. Так же и я. То есть никогда... Я, а, Через других лучше ну, осознавать себя, когда я кому-то что-то говорю. Я понимаю, что я говорю самому себе. Многие вещи. И сейчас получается мой поиск да, самого себя. Я понимаю, что я есть. И а, как быть внимательным к моменту настоящего. Как проживать момент моменту настоящего не отвлекаюсь. То есть ну, быть в моменте всегда э, в течение дня, в течение, ну, я не знаю, следующей жизни. Проживать жизнь в моменте. Вот. Я, я понимаю, что я, да. я понимаю, что я всегда в моменте. Как ум, чтобы вот эта внимательность была всегда в моменте. То есть я проживу эту жизнь всегда в моменте, это сто процентов. То есть не в прошлом, ни в будущем я.. Приду и уйду, то есть в моменте. А как ум, как вот эта внимательность быть, чтобы... Вот так остановился. Вернусь к началу. Нет, я уже начал. это объяснить дальше людям. просто так случается сам себе объясняешь даже ну, хорошее дело получается если как я считаю да нужно если мне это нравится то есть я продолжаю это делать то есть играть в это Просто разберись, есть ли у нас завтра вообще и следующая жизнь, у кого то она. Я понимаю, что нету. Ну, так что есть. Ну, есть. А в данный момент есть. Вот. Сам момент себя проживает, тебе даже в этом моменте не надо быть. В данном моменте могу же быть и как бы в ясности, то есть в осознанности, или в данном моменте могу не понимать, что это, ну, момент здесь, сейчас. То есть я понимаю, я сейчас опять почему-то я пытаюсь донести других. То есть, а, мне давай в... разберемся, кто такие другие. Мои близкие. Где ну, они? Ну, здесь, например, сестром, сестра. Uh -huh. Вот то есть а, вопрос в том, что. Давай. Я, де, уме... Давай с собой разберемся сначала, yeah. а потом с другими. Yeah. <laughs> Потому что когда происходит самоосознавание, ты понимаешь, что ну, здесь очень тонко возникает еще какой-то спаситель, помочь другим, что-то им объяснить. Когда самоосознавание происходит? Ну вот. Это да, ты сам сам это, это ярко видится. Да. На, на каком-то этапе ты понимаешь, если ты внимателен, ты понимаешь, что ты сам себе доносишь через другого, что то доносишь. Но тут же очень тонкая грань включается, когда вылазит некая доминация, что я больше знаю, чем вы, сейчас я вас научу и спасу весь этот мир. Но здесь нужно уже очень искренне смотреть на этот процесс, который, на эту игру, в которую ум разыгрывает. Потому что по факту ты говоришь в бессознательном, да? то есть ты можешь быть... Но бессознательное кто осознает, Ясность всегда присущая. То есть в этот момент, ты же знаешь, что ты сейчас бессознательно. Разворачиваемся глубже. Кто это знает? Угу. Ты в этот момент вообще отвлекаешься. То есть ты вообще не об этом не думаешь, кто это знает или что? Ты в этот момент проживаешь как жизнь. То есть если ты садишься начинаешь задумывать, где я нахожусь, то я там, и начинаешь а, искать и искать, то есть.. Ты уже, получается, ну, вот ты концентрируешь свое внимание на данном моменте. А кто а? такой ты? Ну, я про себя сейчас. Так ты или я? Тут, видите, слоганы, потому что мозг начинает заигрываться. Здесь вот конкретно нужно прям смотреть в то, как происходит говорение, с какой точки ты говоришь. Угу. Я. Я, получается если я сконцентрирую свое внимание на данном моменте, mm -hmm. то я сижу и думаю, а бывает пройдет день, то есть временной промежуток, и ты не понимаешь, как он прошел, то есть он просто пролетел, пролетел. то есть ты, ты его не пронес в осознавании, я его не пронес в осознавании в каждом моменте, то есть оно как, ну, пролетело, так же, 35 лет пролетело. Вот, вот так теперь давай посмотрим. А кто знает, что вот так быстро это пролетело? Значит, оно должно было быстро так пролететь. Я. Поэтому осознавание всегда есть. Есть. Но и получается, это как подведение итогов, сзади там. Опа, вечером. У тебя день прошел. То есть я осознал о том, что день прошел, а как прошел или как ты его прожил. Насколько. То есть для меня получается осознавание меня в моменте, это насколько я взаимодействую совсем ну, вокруг. Ну, то есть. Интересно. Я играю, да. Я играю. Самое интересное, когда говоришь, пойдем там на мероприятие и что там будет, я говорю, я не знаю, что там будет и как это объяснить. Понимаешь, я понимаю важность для меня данного мероприятия и общения с тобой. Самое главное не за тобой, да? Он позвал, сказал, что Не надо перестать это. своему смотрителю какой-то облик или что-то еще искать что, пос... что он, у меня есть просто, да? Давай, давай посмотрим, посмотрим на этого смотрителя, потому что, э, смотри, до, до какой-то поры ты поглощен вот этой какой-то идеей, то есть ты в жизни, ты не можешь как бы себя со стороны увидеть. Это есть, когда ты не замечаешь, и так потом оп, быстро все прошло. Потом, когда уже включается вот эта вот осознанность, да, ну то есть уже есть такой импульс, он, это все естественно происходит. Mm -hmm. Для этого вы ничего не делаете вообще. Mm -hmm. И вот этот импульс, он начинает сдвигать ты как бы отодвигаешься, и вот этот смотритель появляется, который все видит. Ты, ты словно как бы вылазишь, да, из этого э, фильма. То есть, если ты был отождествлен с этим актером все вот оно все происходит тебе не нужно стороны посмотрели это да сейчас она будет играть ну вот смотри ты же уже говоришь что вот ты есть наблюдение со стороны ты же это видишь тело сидит в комнате еще какие-то тела происходит говорение вот в происходит в моменте Yeah? Я это я понимаю, да. <laughs> а Уплотняется в какой-то момент, реально действительно уплотняется вот этот э, видящий, смотрящий, кто как называет. Uh -huh. Но вот этого видящего и смотрящего кто-то ведь осознает. Опять же, я, то есть, но ну, я вообще на. на так вот ты три, везде. Я получается. не читаю. Делю это на три, там осознающего. осознающего. Значит, то есть для меня это я есть один, одно ну, целый. Всё. Просто, и, и просто происходит уже смотрение, видение, созерцание, можно сказать. Все, сейчас где этот смотрящий есть или нет? Гиль. Где смотрю он? Так это смотрящий смотрит или кто? Кто сейчас на меня смотрит? Я смотрю. Я смотрю сейчас вот здесь. А я это кто? Могу образ придумать или что-то? Не надо ничего придумывать. Я это я, но я не знаю, как-то. А если дальше мы сдвинемся, а просто осмотрение идет? Я убежала? понимаю, чувствую. Опять, кто я. Да? То есть все равно получается, а же сля, то если я понимаю и чувствую, то есть я чувствую это состояние. Все равно приходит ну, Я вот прихожу к своему, дня. Да? То есть оно в принципе удобное для общения. Да? Да, для того, чтобы носить какую-то эмоцию. осталось что не надо. Что говорить, то есть. И вот это состояние. Как дальше туда Вот здесь вы все попадаетесь. Никак. Это просто состояние. Сдвигайся дальше. Кто осознает это состояние? Я. Все это достаточно. Это состояние, оно вот, это вот когда вы успокаиваетесь, когда глубина внимание переведите все внимание на самого сознавания. Все внимание растворяется в источнике сознавания. Вот мозг может это описать как глубочайший покой, тишина. Еще что -то. не цепляйтесь, дальше проходите. Но когда ты он словил, ага, вот это состояние, он уже очень тонко хочет приписать это состояние к себе и пронести его там в некий завтрашний якобы день но завтра нет и по факту давайте разберемся что это за состояние такое. хорошо оно всегда есть здесь начинает играть то есть когда ты ищешь Поиски, например. Вот, я сам буду слушать, например, какие-то вещи я слышу. Какие-то вещи я слышу между строк. Думаю, правильно и правильно там слушать. То есть а, слушать себя Сейчас, я понимаю, то, что а, именно вот этот опыт, когда а, и Шакри, да, ну, я не знаю, когда я не есть мое тело, я не есть мой разум. То есть проработка вот этого То есть для того, чтобы возникла дистанция. Mm -hmm. между моим телом, между моим разумом и мной. То есть мной это кем можно и как бы далеко делать вопрос. Нет, что, то есть я ну, поиск этой дистанции, что позволит а, дальше улучшить ну, понимание всего и умственное. То, есть, то, то что там есть такое понимание, что человек нет, ну, не для того, чтобы стать супер человеком, а для того, чтобы понимать, что человеком быть, это просто супер. Но как бы, так ты уже прямо сейчас человек. Это супер. Им не надо быть. А вот эта дистанция, вот это вот именно осознать дистанцию между своим телом, вот сейчас я это ощущаю. То есть если... мы переходим к вопросу, что я чувствую то есть, между своим телом. Между своим разумом и моим сознанием. То есть я здесь тоже разум сознания, не могу какие-то границы. Я не понимаю, что такое разум или какое сознание. То есть я есть, получается. В принципе, сознание. То есть, а, то есть какую-то дистанцию между своим разумом и тем, что я есть, я не могу сделать. То есть между телом и тем, что я чувствую, потому да, что я понимаю, это и есть. А между разумом сознанием у меня, то есть это одно единое. То есть это я. я... Ну тогда вообще вы, вы вот эти все определения разум, сознание, это же уже делит, дробит ум. И, соответственно, тут идет запутанность. Все, вот, вот оно есть, само, себе, само осознающее сознание. Да, все а, но ну, хочешь отождествляя вообще хочешь не отождествляя для для того кем ты являешься вообще абсолютно это без разницы это просто чистое живое осмотрение ты всегда это есть ты всегда есть чистая осознанность пока есть интерес играться в, в игру уснул проснулся uh -huh. будешь играться но это игра uh -huh. Так все яажу, получается игра. Все игра, все игровое поведение. И тогда, естественно, вы не будете ни от мужа, никуда не бегать, когда вы понимаете, что все это есть игра. Я же говорю, когда вы считаете, что это реальное, это тяжело, это важно, все. за далма, это потому куда бы вообще стереть, с этой картинки выкинуть. Кто это хочет сделать-то, это там обезьяна, уставшаяся сидит, но хочет всех стереть. Исчезнет. Просто я есть вообще вот эти вот какие-то практики или еще что-то медитации уже в данном случае у многих у вас они не будут работать если вы это делаете делайте осознанно вы просто будете ржать вот даже не смеяться а ржать как вы в позу лотоса там садитесь или сейчас я буду осознавать само осознавание все это отпадает шелуха если, если быстро это ты... Все равно ритуалы, это же, ну, да. Тебе, если интересно в ритуал, поиграй осознанно в эти ритуалы. Смотри, интересно. самый интересно. основной интересно. момент, что ты хочешь улучшить? От, от чего ты движешься? У тебя же есть глубоко, глубоко внутри, что ты улучшаешь самого себя. Да, а кто улучшает? Ну, Кого? Насприятие, оно общение с этим миром получается. Мне нравится. То есть, о, зачем мне просветление? То есть, мне спрашивают, зачем тебе просветление. Я потому что понимаю что мне кайфово, ну, жить и меня охота больше, больше, жизни, больше проживать, больше чувствовать, больше радоваться, то есть, вот, чисто. Как mm. Оно уже прямо сейчас происходит, вот живое, mm. вот живое общение. Просто здесь, понимаете, чем более вы искренне с самим собой, открыты, тем более вот у вас искренне происходит взаимоотношения с окружающим миром. Потому что зеркало существования, оно до поры до времени работает. Uh -huh. Хорошо. Все, что ну, с, с этим, если тогда, то, что безусловно, любовь, все, что вокруг, это вот, как единство со всем. Как это воспринимает мир? Вот у меня здесь вот <смех> можно сказать что все это есть безусловно любовь бог дух у кого разный концепт абсолют различные там определения но все эти определения это лишь определение то что глубочайшее переживание оно происходит вот оно сейчас происходит в осознавании случается идет говорение прекрасный mm -hmm. момент когда у тебя нет отношения к этому моменту, как должно быть, как правильно, или неправильно, ты вкусноту всего этого вот прям вкушаешь. Это не преулучшаешь? Да. Да. Да, да, ты, ты просто расслабляешься в, вот в этом, в своем несовершенстве, выдуманном умом там, потому что он гонит к совершенству. Это тоже посмотреть, от, от, от чего это движение идет. Это движение от того, что я несовершенен, мне нужно себя улучшить, как-то подкачать, для кого? вопрос Понимаешь? и ты вот таким образом сами с, с такими глубинными какими-то вопросами сам себя расчипируешь, то есть происходит обнуление он опа для кого я тут играю для кого я тут вообще танцую угу. и идет идет уже вот уже вот это вот в какой-то момент все внимание вовне направлено а в какой-то момент оно разворачивается можно так сказать якобы вовнутрь но потом в глубин начинаете когда самоисследование Идти по этому пути Произвел. самоисследования нет ни, никаких границ, нет никакого внутри, никакого снаружи. Здесь просто получается. Просто В этом весе случилась вот эта игра через множество прекрасных тел. Через Бог таким образом вот, с каждым сам собой общается через каждого. Ну, это вот такая галлюцинация. Вот это каждый общается С, с самим собой. Вот это как, как ты это воспринимаешь? Единое общается. Единое общается с самим собой. Не каждое, а единое. Божественное через другого. Вот идет разговор. Здесь нет никакого смысла. Это просто происходит, просто случается. Это просто <laughs> в сам момент. Тут нет никакой идеи кого-то пробудить, кого-то просветлить, потому что я не поддерживаю вот эту идею. Все, все, все есть, есть всегда. Все есть единое. Есть я все равно же выбираю, где мне комфортно, и с кем мне комфортно быть единым, а с кем мне комфортно быть единым. А -а Ай, давай-давай, <свят> посмотрим, как ты выбираешь, <свят> выбрал ли ты, чтобы здесь быть. Блин? <свят> как ты сидел такой, думал, так, как там это, как же я тут. Вот, сейчас пойду, мне там, наверное, будет комфортно. А если тут, может, и дискомфортно очень быть, понимаешь? То есть ну, ты может, ничего ты не выбираешь. Идея выбора, а также как какая-то идея. Конечно, ты ничего не выбираешь. И ничего. для ума это... Я же пришел, получается. И... А кто <с этот я, который пришел? Мы вообще можем все границы, получается, стереть. Нет, что стирать? То есть, когда в осознавании глубина смотрения идет, ты про, прям наблюдаешь, ну, идет тело туда, тело сюда пришло, с кем-то общалось. Я что-ли, тут выбирала сейчас эту встречу сегодня провести. Нет, она просто случилась. Просто при, вот так вот божественно импульс. этот импульс случился, импульс, и вот импульс, оно задание. красками. Импульс угу. да, да. Где мы сидим и где задаем? Давай посмотрим. Откуда этот импульс возникает и кто этот импульс? Главное, мы да. задаем. <связывая> я, я, я вчера увидел то, что сегодня будет мероприятие, и мне интересно было быть. Я вчера принял для себя решение, что угу. мне интересно будет быть здесь. Ты уверен, что ты принял это решение? Здесь Как мы думаем, же мы... Вот он подумал, что ему интересно, он поедет, я тоже. Момент. Мне непонятен сейчас вот я осознаю. Как получается? Намерение прийти на все равно. Просто случается. Просто случается. все. Откуда возникает этот импульс? Откуда возникает этот импульс? По поводу момента. Вот сейчас мы в этом моменте. Сейчас в этом моменте. Сейчас в этом моменте. То есть мы все равно можем... следующий момент мы можем принять. Мы можем стать я могу встать уйти, uh -huh. То есть выбрать, уйти. Есть... Uh -huh. Ты выбираешь это, уйти. Или у тебя случается импульс, и ты следуешь этому импульсу и встал, и выше. Я могу, если уж... я в каком-то моменте, когда мне что-то не нравится, из момента момента прийти к тому, что я ну, выйду из двери, или что-то важное будет другое для меня. То есть звонок или еще что-то. То есть я в следующий момент могу принять решение любое, то есть неважно какое, правильно? То есть я же все равно выбираю. Опять, ну давай я выбираю, то есть я выбираю. Можно долго играть. Нет, с этим ничего нет, можно, ну то есть да, я выбрал, я принял решение, я пошел там поиграл. Но ты глубже, когда начинаешь смотреть, откуда возникает именно принять решение, Например, на перекрестке тело встало, оно там пошло направо. И ум такой: "О, я выбрал пойти направо". Он уже описал движение, а у тебя уже все случилось движение траектория. Понимаешь, уже ты направо тело идет. А ум такой: "Это я выбрал пойти направо". Это мы, получается, ум. ставим сейчас на второй план. Авторство он приписывает авторство. Откуда импульс? Вот давай смотреть, откуда импульс возникает. Просто возникает импульс. Ты даже не можешь понять логическим умом, откуда он возникает. Это просто случается. Это все поддерживается вот этим единым, глубинным, ну, можно сказать, сознанием. Но это даже сознание, там оно уже... Видите, если мы сейчас начнем в масштабе сдвигаться, смотреть, муравьи сидят в какой-то комнате в городе. И такие типа, мы тут что-то выбрали. Mm -hmm. Для ума это просто вообще глубочайшее обновление. Он как так? Сдвигаемся дальше. Какой-то шарик крутится, вот, да, там вселенский галактический mm -hmm. масштаб. И ты такой сидишь, -ху -ху, качаешь, бегаешь, тут что ты там двигаешь, улучшаешь, делаешь, понимаешь? А когда это просто само себя все являет. Mm -hmm. я много чего. Понятно, много чего, я понимаю, что... Но оно постепенно, вообще постепенно там раскрывается. Глубина самоосознавания. По поводу внимательности получается к моменту. Просто получается, кто хочет быть внимательным, туда смотрит. Да кто хочет быть внимательным Оно все время понимаешь понимаете вот это вот быть в моменте оно уже для многих будет создавать э, некий дискомфорт тело лакмусовая бумажка оно очень явно показывает э, такие моменты когда уже идет имитация вот здесь важно прислушиваться именно то есть не опираться ни на кого ни на, на какие-то книги, ни на чей-то опыт или еще что-то. Прямо сейчас живое распознается в живом. Вот это происходит. Все происходит в осознавании. И быть внимательным в этом моменте, кто хочет. Потому что осознавание, то, чем ты являешься, оно всегда априори есть. Оно никогда не спит. А, получается же, оно единое. Оно единое, бесформенное, но и не опишешь ни единым словом. Поэтому говорят, истинно сказанное словами таковой не является. Спасибо. Oh, Просто расслабьтесь. Вот эта инерция ищущего, она в какой-то момент возникает. Это нормально. Это естественно. Но осознайте, вы для этого ничего сами не делаете. Вам кажется, что вы это делаете. Ум очень тонко присваивает. Кто делает? не просто происходит. И что такое делание? Вот смотреть Просто случается. А вот это вот я делаю, это создает напряжение. Это очень тонкий автор. По поводу кармы. Слово это... кармы. И вот если программа, по, по какой-то траектории мы. Но все повторяется. Все вокруг одного и того же, и нет каких-то жестких перемен у людей получается. У меня, давай, ну, давай вот я да, стабилен. Это и прекрасно и... и не прекрасно. Но может быть это мо ограничение. Смотрите, когда вы считаете себя индивидуальным я, то вся эта. Игра разворачивается с кармой, с причинно-следственной связью. Как только ты посчитал, что ты человек, что ты а, отделен, что у тебя есть судьба, мозг в это будет играть. Это имеет место быть. До определенного этапа необходимо, ну вот как-то так двиг... необходимо вот это движение. Когда происходит явное а, абсолютное пробуждение, ни один закон не действует. И вот здесь очень тонко может возникнуть вопрос. Так я тогда пойду и начну что делать, что хочу. Там. Не пойдете, потому что у вас урок кармы выучен уже на отлично. Здесь работает правило, если ты понимаешь, что все единое, и есть ты везде во всем, даже там в листочке, ты листочек с дерева не сорвешь. Это мудрость. Ну, это, это вот оно как-то изнутри раскрывается, ты не выбираешь. Я же говорю, ты не выбираешь. Ты можешь до поры до времени там что-то делать, листочки там э -э, рвать, на близких орать и так далее. Это, это тоже имеет место быть. И это не хорошо, не плохо. Но это все разворачивает нас к ясности, к мудрости. Потому что до, до поры до времени мы обвиняем всех вокруг, когда уже включается какая-то. Постепенное движение, да, все-таки какой-то импульс, вот это вот, начинается разворот внутрь. Ты начинаешь винить сам себя, то есть те уже не виноваты, но я виноват. Но эта стадия тоже проходит, и ты, и ты понимаешь, что вообще некого винить ни внешне, не себя. Это уже абсолютное пробуждение, когда ты понимаешь, что и вот здесь не работает, не... не работают никакие правила и принципы. Но тут только мудрость и ясность. Ты вот это вот не навреди другому, оно потому что другое есть я, оно присуще. Но вот этот процесс движения по спирали, да, в какой-то момент Проходит каждый. И в какой-то момент, когда вы начинаете двигаться к самоисследованию, вот все, что потаено, все, что скрыто в ваших подсознательных структурах, все, что вымещено, все, что вы посчитали неправильным, оно вываливается просто на эту сцену. И здесь необходимо, вот в этот момент, не, необходимо ваша мудрость не повестись на, на то, что вот сейчас у вас тут вот прям разыгрывает на этой сцене. Поэтому и говорится, что перед абсолютным пробуждением атаки ума очень сильные, и мысли кажутся, да, что все, и ты как будто тебя там унесет куда-то в какую-то пучину. Это только кажется. Здесь только явное распознавание всего процесса. За счёт внимательности, за счёт а там уже само и происходит осознанность просто включена уже то есть ты не ведешься понимаете, когда вот возникает вот эта вот боль какая-то да, я же говорю первым делом что вы хотите вы хотите ее замазать таблеткой залечить либо практикой, либо бежите в сатсанг смотреть либо еще что-то истинное мастерство раскрывается внутри вас когда пришла эта боль откройтесь этому и посмотрите на это как на явление о чем она вам повествует не сопротивляйтесь этому. И когда у вас изнутри а, возникнет вот эта мудрость, расслабиться, как нам кажется, в самом там вообще аду, вот тогда рай наступает. Но ад и рай — это все равно еще там, концепт ума играет. Поэтому вот эта абсолютная нейтральность и тело ⁇ лагмасовая бумажка ⁇ вот здесь искренность самим собой, она покажет, она вам покажет девушку там... доминацию какую-то. То есть вы уже явно начинаете видеть, Вообще весь гормональный фон ваш. Это явно ощущается, ага, сейчас все, серотонины пошли, да? То есть поэтому якобы там толпа пришла, улыбка, все, мастер там. Это тоже имеет место быть. Все эти моменты, это отлавливаются именно вами. В повседневности, как вы с ближним общаетесь. Поэтому я говорю, если у вас не налажены взаимоотношения с ближним кругом, Вообще ни о каком просветлении не надо думать. Не надо там вот эти все слова, которые начитались и все там друг другу передают, там рассказывают. Конкретно. Все просто, элементарно и естественно. Мама, папа. Мужья, дети. Способны ли вы сноха, та же самая, отражение 100% тебя, которое ты не хочешь принять? Говоришь, это точно не ту выбрали. Поэтому тут есть ли у вас вот эта мудрость не оценить, Понимаете, у каждого есть там Каждое индивидуальное я со своей программой с какой-то. Но можете ли вы сквозь эту программу посмотреть? Потому что если вы еще натыкаетесь на программу и начинаете судить об этой программе, значит вы смотрите не оттуда, смотрение не оттуда идет. Если вы уже через ЕСМ смотрите, вы везде ЕСМ видите. У вас нет никому, ни не к себе никаких претензий, ты можешь и так, и так проявляться. Ни к другому. А животных, это тоже конечно всех вот это и это говорится что это уже единое не на уровне понятийки а это переживание единства в самом себе самим собой же но как правило у всех границы да то есть вот чуть, -чуть что нет нет нет защита от якобы внешнего мира. А это значит другой существует, который может навредить. Но кроме вас самих вас не, вам никто не может навредить. Просто зеркало существования вам будет показывать через другого. Он нужен, как вы сами с собой обращаетесь по отношению к себе. Когда у вас исчерпаны все претензии к себе когда вы уже там перестали себя грязными, там считать себя на какую-то плаху кидать и так далее, все. Когда отбираются деньги, значит, недостаточно себя вкладываешь, да? да? себе поджимаешь, уйдет другой источник. Поэтому есть импульс пойти, вот что-то приятное для себя делать. Идешь и делаешь. А ты же там начинаешь, ой, все. С другой стороны, в два раза больше идет. Да? Ты знаешь, ну да, явно считаю, что ты должна кому-то и сами себя в долги вгоняете. То есть это вот такая игра, я же говорю, то есть тут сдвинуться нужно. И когда вы сдвинетесь, у вас интегральное видение, вы не можете находясь внутри этой игры принять какое-то решение ясное. Тут сдвижение необходимо. То есть увидеть все интегрально с другой как бы, стороны, да, посмотреть глубинно на все это. Поэтому у нас по факту нет никаких проблем никогда. Просто какие-то есть задачи, какие-то ситуации, которые, когда вы уже действительно у вас эмоци эмоциональные вот эти гормоны, они все обнулены, для женщин сложнее в этом плане, особенно у кого, у кого де дети есть. То есть вот это вот очень такая прям Глубинное переживание да, идет. Но на самом деле доверься, да, ты не выбирала вообще, чтобы даже вот это вот сознание пришло через твое тело. Это кажется так. Тело вышло из тела, оно тебе уже не принадлежит. И в каждом есть мудрость и ясность. Не надо другого делать дураком вообще. Это что доминация типа я больше знаю. С чего вы так решили? Может быть, вам просто подыгрывает второй? Вот так вот прям. Пока ваша обезьяна тут не возгордится, все там регалии на себя не навесят, не просветлеет окончательно. Они мудрые дети сейчас, они отодвигают, Прямо двигают, и реально это видится, что ну, жизнь там играется так, как она играется. И там есть, ну, еще есть. Да. И наблюдается прямо, как вот это вот. Хочется вот залезть нам, и да. сказать, дай-ка я сейчас да, тут... Да, да, да. Сейчас я скажу, как надо, как, как, как правильно. Но это прям наблюдается, это, ну, появляется и как отследилось. Сразу. Я же говорю, здесь вот только свидетельствование и видение всех этих процессов и не повестись. И даже если когда вы там повелись, вы уже можете, ну, там, как правило, там уже на середине останавливаешься. Либо, я же говорю, прям в осознавании вылезла вот эта жертвенная структура, они очень сложно расформировываются. Мы привыкли жертвить вот российский менталитет, то есть путешествие там везде, это вот прям конкретно. По Пострадать, я пожертвить. Ну, это только кажется. <связано> А, вот. это как обычно шире вселенной горе мое, ой, посмотрите, у меня, у меня совсем все вообще, у них не так, у меня прям вообще, и здесь только осознанно сели, прям пронылись, прожертвили, Скай, если вот я вижу, например, вот, ну, кого-то ну, ближнего, вот, да, сестра у меня такая страдается. Я в ней, ну, жертва. Ну, есть у меня, значит, только я прячу глубоко это, да? Если у тебя есть отношения по поводу ее. А ху... Я Если есть реакция, значит а да. Я, она я, тебе а просто. Я, я герой такая. А тут, когда ты просто говоришь. Ого, да, вот это да, оно уже все начинает обнулять. А ты же до последнего, нет, нет, я не такая, точно, это она жертвует. <решит> Поэтому я говорю, если реакция есть, значит, посмотрите вот сюда палец. Если нет реакции, это вот все. А если нет реакции? Но здесь честно, искренне смотреть, есть ли реакция через телеску или нет. Это только вы сами распознаете, это ваше внутреннее мастерство. Потому что там может быть еще защита мощная сидеть. И что как бы чувственность вот это вот, здесь пройти через это, оголиться, этот, ну, как бы когда все вот это вот маски, все вот это расстояние от другого, якобы отличного от тебя. А мебы чувствуешь себя, как будто такой этой страдает. И, все, ты амеба, ну, это... И ум начинает в амебу играть, поэтому я уже говорю здесь очень аккуратно, потому что когда вы уже начинаете вот, двигаться в этой плоти, очень быстро все начинает возникать. Наз называлась амебой, проиграешься в амебу, да. Как нейтрально? Во всем нейтрально. что Нейтральность ко всему, У да. Это привычка, по... Ну поначалу да, она как привычка. Ну, что это жизни, да. да. Психотерапии, вот, например, это все вот если ипотека, там допустим, переживала в начале, очень сильно тоже какие-то По ипотеке? Ипотека, кредиты. А. Переживаешь, реагируешь? Ну конечно, да. Страх выжить в тут. И ипотека Тут не то, что. Нет, сейчас уже спокойнее, Смотрите, здесь прорабатывать вот это вот проработки, уже пора выходить из этих проработок. Вам нечего, ничего прорабатывать. Да, вам просто нужно ясное осознавание того, что есть. Ага, ну втюхалась в ипотеку. Так, что я могу трезво, без эмоционального, что я могу тут сделать, как это все момент разрулить. И на самом деле, когда вы начинаете заниматься тем, что вам нравится, у вас возникает интерес, вы переключаетесь от вот каких-то проблем и потек там еще чего-то, еще чего-то, то все само собой начинает разруливаться. Ну как само собой? У вас, вы, вы в этом тоже как бы присутствуете, да? Но вы уже не старыми заезженными какими-то программами мыслите. То есть смотрите на эту ипотеку. Там очень много вари различных вариантов решения приходит. Различных. Множество. Я хочу еще одну А, мы Дальше. уже заканчиваем. У нас все 9. Угу. 18-го, ой, 17 еще будет. Здесь? Самка? Да? А, в 7 часов также, да? Да, в 7. А сегодня сегодня. 17-го. 17-го. 17-го в семье. Катюш, можно тебя сфотографировать? Конечно. Это у меня бучка, Я в следующий раз постараюсь приедем с небо. Ей шестнадцать лет, и я не знаю, нам не поверить, что я у тебя в лайнет. Мы можем с вами сфотографироваться, если вы хотите.